Ребята, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от яшки. Не забываем про подписочку, оформить колокольчик, прожать лайкосик и оставить свой комментарий. Вот. А сегодня мы будем готовить веприво колено. Что я не понял? То же самое, что ни на есть прям европейский рецепт. В общем, для этого у нас есть такая вот рулька. Вот. Суть в чем? Многие ее маринуют. Маринуют ее в пиве, оставляют на 24 часа с приправами разными, специями, там, тушистым перцем, имбирем, э, э, много чего, соли, все остальное. Но э, я не понимаю на самом деле, как эти все специи могут раскрыться просто, грубо говоря, в пиве, в воде. Такого не может быть. Вот, поэтому я сегодня покажу, как готовлю ее я. Ну что, приступим. Значит, для начала нам нужно подготовить чесночок Для того, чтобы нашпиговать нашу рульку Просто берем так чеснок, дольки И пополам их режем, чтобы они лучше отдавали свой вкус Вкус и аромат Чеснок мы порезали Теперь берем, нам нужно нашу рульку нашпиговать прям этим чесноком Естественно, чем больше, тем лучше Когда мы берем так вот, ножом и протыкаем Начнем сначала с, именно с этой стороны Торцевой, где у нас просто мясо Берем, делаем такие проколы Ну, кожу нам в любом случае тоже придется протыкивать И делаем такие Раз, раз Такие надрезы чем больше будет у нас там чеснока, тем, естественно, будет намного ароматнее. Ну, по, всей, по всей рульке делаем такие надрезы. Ну, берем наши дольки и начинаем прямо туда их впихивать. Чесночок наш. если одна туда прям залетает можно туда и легко и парочку ставить и продолжаем дальше наши надрезы, вставлять чесночок. Короче, ребят, теперь мы делаем бульон для нашей рульки. Вот. Для начала нарежем морковку, она нам нужна для сладости. Ну, нарезаем ее просто вот так, на бульон такими большими кусочками мы здесь все равно не будем она нам нужна только для того чтобы отдала сладость бульона и естественно нашему мясу поэтому нарезаем такими кружками ее. дальше берем зеленое яблоко желательно именно зеленое для того чтобы оно было именно кисленькое Берем пару луковиц, берем гвоздику и начинаем так делать такие вот бомбочки. Просто нашпиговываем гвоздикой ее, В абсолютно хаотичном порядке. Дальше берем нарезаем имбирь, просто кольцами. Все, уже все эти ингредиенты у нас здесь в кастрюльке. Добавляем туда пару звездочек бадьяна. Лавровый лист. душистый перец посыпаем это солькой ну, на самом деле соли сейчас насыпем пару жменник а там уже попозже еще попробуем если что досолим берем свежемолотый перец туда тоже отправляем короче ребят теперь пришло время уже заливать нашу, нашу рульку смотрите я взял увидел в магазине был Guinness. сами я думаю прекрасно знаете что это за пиво но суть в чем что это Guinness именно не наше производство а импортный хотелось прям хорошего пирката жить как говорится хорошо а хорошо жить еще лучше точно короче Добавлять мы туда будем примерно полбанки, потому что если добавить всю банку туда и, естественно, это с водой, оно даст горечь, ну, сильно горько будет. Вот, поэтому добавляем туда полбаночки. Это наше чудо. Руку. Вот, ветриво колено. Теперь, что мы делаем? Мы ставим это все на плиту, доводим до кипения и убавляем газ, чтобы это еле-еле еле-еле булькало. Это должно у нас вариться примерно ну, часа три. Для чего? Для того, чтобы это максимально прям мясо проварилось, для того, чтобы оно было прям мягкое-мягкое. И, естественно, кожица должна стать тоже очень мягкой. Вот. Ну все, теперь отправляем на плиту. И засекаем время. Ну, будем периодически посмотреть, что там происходит. Так, ребят, ну что, наша рулька уже отварилась 3,5 часа. Она уже, естественно, готова. Но сейчас нам нужно дать ей курочку. Что мы для этого делаем? Для начала обязательно, прям очень обязательно, берем рульку. Пойдем ее на бумажное полотенце. Отрываем еще. Отрываем еще полотенце и хорошенько ее... Пропитываем, снимая с нее лишнюю влагу. Для того, чтобы наша глазировка к ней хорошенько прилипла. Ну и по максимуму убираем с нее влагу. Вот так. Все. Перекладываем ее в противень. Противень смазанный заранее маслечным, чтобы она не пригорела у нас оставляем ее здесь. Теперь ту же самую процедуру проводим со второй. Так, а теперь мы сделаем глазировку для наших ножек. Пару столовых ложек меда. Пару столовых ложек соевого соуса, копченой паприки и сделаем ее немножко поострее, добавим острого перчика, ну по вкусу, на самом деле. и немножко оливкового масла. И теперь это хорошенько все перемешаем Все, теперь берем нашу глазировочку, кисточку И хорошенько обмазываем нашу рульку Вот если бы мы ее не протерли бы бумажным полотенцем, то вот вся эта глазировка она бы просто бы с нее стекала и а сейчас, видите, она прям на ней остается все, обмазали мы наши рульки и глазировочкой духовку заранее разогрели по максимуму вот, оставляем, засовываем, вернее, в духовку И оставляем там минуток 15-20 Ну, в зависимости, на самом деле, от духовки Если есть конвекция, то будет вообще идеально Потому что тогда вот эта корочка, кожица, она станет прям хрустящей Но у нас, к сожалению, ее нету Так, ну что, рулька наша готова Посмотрим, что внутри Просто нежнейшее мясо, просто распадающееся его. Теперь попробуем нашу рольку. Ну что друзья рулька наша получилась просто отменный она обладает таким количеством вкусов ароматов мясо вы сами видели просто распадается на волокна нежнейшее жалко конечно что у нас нет духовки которая, у которой есть режим конвекции потому что корочка была бы кожица прям хрустящая она конечно же готова она естественно мягенькая она долго варилась вот, поэтому пробуйте, рецепт на самом деле очень простой, единственное, да, он занимает продолжительное довольно-таки время, но он очень простой, не требует каких-то либо затрат больших, потому что рулька стоит недорого, пробуйте, готовьте, не забывайте подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, палец вверх, пишите комментарии, ну и до новых встреч!